Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Стрелец на мае 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Но в этом гороскопе будет нечто новое. А именно, вначале мы с вами рассмотрим как медленные планеты влияют на некоторых представителей вашего знака. Мы будем рассматривать именно тех, кто ощущает это влияние интенсивнее всех остальных и в связи с этим будет переживать определенные события в жизни. Очень надеюсь, что вам понравится это обновление. Обязательно ставьте лайк, если хотите продолжения в следующих гороскопах и пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Итак, Нептун. Нептун напряженно аспектирует ваш знак, и особенно интенсивно это почувствуют те, у кого асцендент находится с 20 по 22 градус, а также те стрельцы, которые рождены в период с 11 по 13 декабря. Скорее всего, в вашей жизни происходит такой период, когда вы переживаете определенное эмоциональное давление. Это может быть период, когда... Вам в первую очередь нужно справляться со своим эмоциональным состоянием для того, чтобы повысить свою эффективность. Это период, когда вы можете быть сильно вовлечены в дела, связанные с вашим домом, семьей, родными или даже переживать о том, что происходит в жизни кого-то из ваших родственников. Нептун часто дает такой эффект, когда вы забываете о себе и начинаете беспокоиться, по поводу тех проблем, которые не всегда напрямую вас касаются. Поэтому очень важно, чтобы вы научились развеивать вот этот туман Нептуна, и тогда вы сможете быть более эффективны. В мае Сатурн благоприятно воздействует на ваш знак, и особенно интенсивно это почувствуют те, у кого асцендент находится с 1 по 4 градус знака Стрелец, а также те Стрельцы, которые рождены с 23 по 27 декабря. Май — это для вас хороший месяц, чтобы дисциплинировать себя в каком-то вопросе, чтобы начать более ответственно относиться к какому-то вопросу. Это период, когда вы должны быть готовы брать на себя ответственность. И в целом май — хороший месяц для активной работы. И, наконец, Венера. Венера будет в этом месяце давать много событий в связи с тем, что в середине мая она разворачивается в ретроградные движения, и в этот период она будет особенно интенсивно воздействовать на некоторых представителей вашего знака, а именно на тех, у кого асцендент находится с 21 по 25 градус, а также на тех, у кого дни рождения с 12 по 16 декабря. Скорее всего, Венера поставит вас перед ситуацией выбора. Очень актуальна для вас будет тема компромиссов. Это период, когда вы очень ярко осознаете свои чувства, свои отношения к какому-то человеку. И середина мая может во многом повлиять даже на ход взаимоотношений ваших с кем-то очень важным период с 1 по 4 число Меркурий будет в соединении с Солнцем и Ураном. Это очень яркий и очень интересный период, когда будут возникать неожиданности, непредсказуемые ситуации. Это может касаться вашей работы. Это период, когда могут возникать какие-то заботы, на которые вы не рассчитывали. То есть вот в этом плане тоже могут быть непредсказуемые ситуации. 4 и 20 числа ⁇ зеркальные дни. Это связано с тем, что будут повторяющиеся аспекты между Венерой и Нептуном. Аспект будет напряженный, и это может дать определенную нотку разочарования в эмоциональном плане или даже какие-то ситуации конфликта или непонимания в семье или с близким человеком. И ситуация может повторяться, поэтому старайтесь все держать под контролем, особенно в начале месяца 4 числа. 5 числа лунные узлы меняют знаки, переходят на ось близнецы-стрелец. Таким образом, Южный узел будет проходить по вашему знаку. Это важнейший период в вашей жизни, который будет длиться полтора года. Я обязательно сниму об этом отдельное видео, чтобы подробно рассказать, к чему вам готовиться. 7 числа будет полнолуние в Скорпионе, в вашем 12 доме. Это полнолуние будет обращать ваше внимание на темы самоизоляции, вполне вероятно, на темы вашего внутреннего состояния. Это период завершения какого-то этапа в вашей жизни, подведения итогов. Это период, когда вы можете очень ярко, осознавать свои эмоции и чувства по отношению к какой-то ситуации или человеку. Вообще Скорпион — это знак водный, поэтому он, безусловно, связан с эмоциями, но также он склонен драматизировать или даже, опять-таки, доводить дело до конфликта. Поэтому, в принципе, вот полнолуние в Скорпионе может иногда давать определенные турбулентные ситуации, но в целом, больше всего это может давать какие-то внутренние противоречия и вопросы, на которые вы захотите получить ответы. С 9 по 10 число — очень хорошие дни. Меркурий будет делать благоприятный аспект к Юпитеру и Плутону и будет затронут ваш сектор финансов и работы, обязанностей. И э, очень интересно, что похожий аспект был в конце апреля, но он был напряженным. Если в этот период у вас что-то не получилось и что-то не удалось сделать, то данный аспект, который будет с 9 по 10 мая, наоборот, будет способствовать тому, чтобы все задуманное сбылось. В частности, вот это именно касается финансов и работы. 10 числа Солнце будет делать секстиль к Нептуну, и это хороший день для общения и для того, чтобы развеяться, получить какую-то долю э, вдохновения. В целом это очень хорошее время для того, чтобы побыть наедине с собой. Или же, если быть в компании какого-то человека, то это должен быть очень приятный для вас человек. 11 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и этот аспект может дать конфликт или словесную перепалку с кем-то, поэтому Старайтесь на этот день не планировать важные встречи и переговоры, так как будет сложно договориться. 11 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 29 сентября, и разворот произойдет в секторе, который отвечает за общение, поездки, документы, за братьев, сестер и, возможно, какие-то дела, связанные с вашим автомобилем или с оформлением документа или действительно с кем-то из ваших родственников вза взаимосвязь, какая-то ситуация. Вот это может выйти на первый план. И это та тема, та история, которая может отнимать много вашего внимания вплоть до сентября месяца. И вы скорее будете медленно, медленными шагами, но все же идти э, к решению этой проблемы или к тому, чтобы э, проработать как-то этот вопрос. С 11 по 28 число Меркурий будет в Близнецах, и для вас это очень эффективное время для взаимодействия с другими людьми. Это очень хороший период для общения, для встреч, для обсуждения важных вопросов. И это период, когда вы с большой вероятностью можете быть услышаны, и когда в принципе другие даже хотят узнать вашу точку зрения. 13 числа Марс переходит в Рыбы по 28 июня. Это будет очень активный период в плане вашего взаимодействия с родными людьми. Это период, когда вы тратите свою энергию и активность на дом, семью. Это может касаться взаимоотношений с родственниками или какой-то совместной деятельности с кем-то из ваших родственников. Но также иногда это дает желание что-то менять в доме. И когда вы хотите вот прям э, в этом сами участвовать, то есть или ремонт делать, или какую-то перестановку. Помимо этого Марс в четвертом доме может давать также желание работать на дому или такую возможность. В этот же день Венера разворачивается в ретроградное движение по 25 июня, и она будет пятиться в вашем секторе, который отвечает за отношения, и за взаимодействие с другими людьми. Поэтому не исключено, что вы будете пересматривать ваши отношения с каким-то важным человеком. И это период, когда вы можете решать финансовые вопросы, связанные еще и с другим человеком. В любом случае, это важный для вас период, и вы однозначно что-то переосмыслите в плане общения и, возможно, захотите менять подход. К кому-то. 14 числа ваш управитель Юпитер разворачивается в ретроградное движение по сентябрь месяц. И Юпитер будет пятиться в вашем секторе финансов. Скорее всего, вы в этот период поставите себе цель стабилизировать свое финансовое положение и будете искать пути, способы это сделать. Целый год Финансы находятся в фокусе вашего внимания, но в период ретроградного Юпитера это будет ощущаться сильнее всего. И также это может быть время финансовых вложений, покупки, продажи. То есть в целом за счет того, что эта тема в фокусе внимания, то движение средств однозначно будет. С 15 по 17 число Солнце будет в хорошем аспекте с Юпитером и Плутоном. Это замечательные дни в финансовом плане, в плане работы. Особенно если вы работаете в сфере услуг, вы однозначно почувствуете этот аспект в виде притока клиентов. И в целом это также хорошее время, чтобы искать человека, который должен выполнять какие-то услуги. 20 числа Солнце переходит в ваш сектор взаимоотношений. И уже 22 числа в этом секторе будет «Новолуние». Поэтому действительно, Стрельцы, май — это очень важный для вас месяц в плане отношений. Как видите, в середине месяца Венера разворачивается, в конце месяца будет Новолуние. Это очень серьезное указание на то, что вы будете менять подход кому-то, или же вы захотите наладить свою личную жизнь в этом месяце, или же вы захотите пересмотреть ваши отношения. 22 числа Меркурий будет в соединении с ретроградной Венерой. Это очень важный день в плане общения. И, в принципе, хорошее время, чтобы с кем-то помириться или найти общий язык. 25 числа Марс будет делать секстиль к Урану. Это очень хороший аспект для продуктивной работы. Поэтому, если вам не хватало сил на какое-то дело, то смело можно планировать его. На этот период, и этот аспект даже подходит для нескольких дел, так как очень много энергии, и сверхважно все спланировать. 29 числа Меркурий будет в соединении с восходящим узлом в вашем секторе взаимоотношений. Поэтому в этот день вы можете встретиться с кем-то важным. Опять-таки, может произойти серьезный разговор. Это день, когда могут решаться какие-то значимые дела, связанные с документами. В целом, в любом случае, это день, который должен открыть перед вами какие-то двери, должен дать новые возможности, поэтому будьте внимательны и делитесь в комментариях с событиями. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!